С вами интернет-магазин Инструмент-Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента от компании Sigma. Это Sigma Grad 6004-265. Набор состоящий из 94 предметов. Немного о бренде Grad. Grad это бюджетная линейка у компании Sigma набора инструмента и обычного ручного инструмента. То есть бытовой инструмент. Можно сказать, что инструмент бюджетный, то есть, ну, соответственно, и цена на него держится довольно низкая. Набор поставляется в пластиковом кейсе. Сверху идет вот такая упаковочная коробка, рыжий-зеленого цвета. Видите, логотип «Град». Здесь комплектация. Данный набор изготавливаются в Китае на заводе. То есть, это заводской Китай. Два рабочих квадрата идет в наборе. Одна четвертая и одна вторая. Комплектация стандартная, как для 94-х наборов. То есть у всех брендов одинаковая комплектация, а также самое в «Гради» здесь э, все стандартно, как в 94-м наборе идет. Начнем с трещоток. Два рабочих квадрата, одна вторая трещотка. Трещотки на 48 зубьев, длина трещотки 260 мм под квадрат 1,2 мм и под квадрат 1,4 4 длина 165 мм щетки на 48 зубьев, имеют реверс, право-влево, быстрый сброс, они разборные, можете разобрать, внутри смазать или обслужить. Рукоятки здесь идут комбинированные, резина-пластик. Зеленые вставки это пластик, все остальное черное это резиновое. Есть также логотип на металле, град надпись. Материал затравления, который указывает производитель Данного добора металл, металл хромбонадиевая сталь. Сверху нанесено защитное покрытие на металл. Далее, Т-образные воротки. Под квадрат 1,4 и под квадрат 1,2. Под квадрат 1,4 длина 11 сантиметров Под квадрат 1,2 длина 250 мм. Если снять переходник, получаем еще удлинитель 250 мм. Этот переходник можно использовать для перехода с 3 восьмых на 1 вторую. У кого есть трещотка или вороток под квадрат 3 восьмых, можете использовать головки из набора. Далее, удлинители 120 мм, еще один удлинитель под квадрат 1,2. Не 125, как обычно, идет здесь он 120 мм. Под квадрат 1,4 мм. Три удлинителя. 50, 100 и 150 мм. Это гибкий удлинитель для трудно мест. Два кардана. Одна четвертая и одна вторая. Кардан, вы здесь видите, скреплен металлическими вставками. То есть не, не винты, как в профессиональных наборах, а здесь обычные вставки из металла. Две свечные головки 16 и 21 мм, внутри имеют резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, есть присоединительный квадрат сверху, для того, чтобы можно было подсоединить трещотку. Отверточная рукоятка используется или с головками под квадрат 1 и 4, для трудонаступных мест, где вы не подлезете трещоткой и воротком, или с битами. Дальше я покажу эти биты отдельно. Биты прессованы в головку. Ручка здесь из пластика полностью. По головкам. Э, в наборе два рабочих квадрата, 1,4, одна 1,2. Одна Головки под квадрат 1,2, общее количество 18 штук. Самый маленький размер 10 мм. И самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 190 грамм, головки шестигранные. Надпись «Хромбанадевая сталь» 32 мм на металле и «Град» логотип. Головки под квадрат 1,4 мм, общее количество 13 штук. Самая большая у нас 14 мм и самая маленькая 4 мм. В верхней крышке набор бит под квадрат 1.4 и под квадрат 1.2. Под квадрат 1.4 общее количество 17 штук. Есть биты торкс, биты шестигранные, шлицевые и крестовые. Также биты под квадрат 1.2, крестовые, шлицевые, биты торкс и шестигранники. Биты под квадрат 1.2 применяются с таким переходником. Ставили нужную биту. И можно подключить трещотку, вороток. Головки длинные. Здесь их 12 штук. Самая маленькая головка 6 мм под квадрат 1.4 мм. И самая большая на 19 мм. Под квадрат 1,2. По комплектации все, чего нет в данном наборе. Отличие 94 наборов от 108 -х. Здесь нет головок Torx. Но добавлен гибкий удлинитель. Головок Torx, кому не нужны. То есть вам лучше выглядит 94 набор. 94 единицы. По кейсу. Кейс. Темно-зеленого цвета. Он полностью цельнолитой, то есть вот сплошная зависа, соединяет две крышки. Запирание на вот такие вот пластиковые защелки. То есть кейс здесь обычный, самый-самый простой. Ну, соответственно, и инструмент бюджетный. Бюджетная серия, чтобы цена не была заоблачная. По габаритам кейса: ширина 37 см, длина 26 высота см, высота 7,5 см. Вес набора составляет 5 килограмм. По верхней крышке инструмент хорошо защелкивается, то есть не выпадает. Потому что обычно, если набор дешевый, то, что -то где-то что-то выпадает. Здесь все хорошо держится. При закрывании все остается на своих местах. Пластик на наборе мягкий, но он... На кейсе набора мягкий, но он пружинит хорошо. При нажатии пальцем. Град на верхней крышке логотип. И вот запирается на такие защелки. Данные наборы применять лучше дома для ремонта и обслуживания собственного автомобиля, для СТО, предприятий, для какой-то профессиональной деятельности. Они, конечно же, не подойдут. Потому что эти наборы больше предназначены для дома. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк кому понравилось видео. До свидания.